Приветствую всех из Финляндии. Сегодня речь пойдет о холодном тамбуре, а в частности, нужен он или нет. Мне часто пишут и задают такой вопрос, чтобы я рассказал, потому что финские проекты часто очень ну, люди видят. И, ну, скажем так, отсутствие в планировке холодного тамбура. Да, это действительно так. В современном мире, само по себе, наличие его, либо его отсутствие, никаким образом не влияет, скажем так, на конструктив то если взять скажем как вот мой дом до да, 63 года старый и какая дверь стоит вы можете видеть это небольшой тамбур он именно и служит как сеня как буфер между ну, теплопотери чтобы сократить и их ну скажем так более менее контролировать потому что дверь стоит простая холодная с одним стеклом то есть одинарное стекло никаких там стеклопакетов она не утепленная и ничего подобного то есть и Внутренняя дверь также, где стекло морозка, там стоит тоже одиночное стекло и простая дверь. Из-за этого есть радиатор, который включается, ну, скажем, чуть побольше, он греет и дает просто более комфортную температуру в доме. Потому что если бы я убрал, скажем, вторую дверь со стеклом морозкой и не поменяв входную дверь, то получается так, что у меня будет разница ну, по температуре в доме в самом в жилом помещении будет не совсем комфортно в какие-то моменты то здесь получается идут просто теплопотери но в одном конкретном месте в современном мире при наличии там если вы приобретаете хорошую ну скажем как финские двери да хорошая финская дверь именно которая Уличная, которая предназначена У нее есть всегда в сертификате Должно быть сколько децибел Она пропускает по звукоизоляции как, Какие значения А также по теплопроводности Все, если вы берете Правильную дверь ее правильно монтируете Потому что правильно смонтировать э, дверь Это тоже не такая простая история Скажем так, что касается каркасным домам Это вообще э, отдельная тема Для разговора Поэтому я скажу так, что в моем случае, сейчас пока не поменена входная дверь, тамбур необходим. Если я поставлю хорошую дверь, то вообще целесообразность его пропадает совершенно. Что касаемо современных планировок, то как раз таки современные проекты, они и позволяют людям на меньшей площади, при определенных знаниях уже практики и опыта. Могут делать более открытые планировки, то есть меньше коридоров, меньше переходов и так далее. То есть если сделать тамбур, просто кому-то вот он принципиально нужен, да, кто-то сам решил, что ему нужен тамбур, пожалуйста, конечно же делайте. Но сказать так, что он обязательно должен для всех быть, такого я не скажу совершенно. Он никому ничего не должен и быть ему не обязательно. То есть одно дело, когда люди смотрят ну, размеры домов, там 200-250 квадратов, там одна история может быть. Там просто, ну, как бы от того, что он есть или его нет, сути не меняется. А если взять дом, который ну, 100-120 квадратных метров, то там очень будет важно, насколько грамотно вам проектировщики сделали планировку. И соответственно, либо вы получите коридор, либо еще что-то, ну в общем начудить можно просто не разбираясь в этом вопросе. А так вы получаете при меньшей площади все удобно гармонично и больше, ну скажем, меньше стен, больше открытого пространства, а это увеличивает ну некие объемы. Вот и все. Это предназначение именно для небольших домов. Это ну, оправдано и все с этим нормально. Многие говорят, что если не делать холодный тамбур, то получается так, что при открытии двери сразу резко за, ну, заходит большой поток свежего воздуха и ну, какой-то дискомфорт. Но на самом деле на практике, если скажем наоборот, плюсы я могу сказать в российском варианте, если вы не делаете приточную, принудительную, принудительную приточно-вытяжную вентиляцию, то вам наоборот это будет являться как плюсом. При открытии двери вы залпово быстро меняете воздух. Большое количество, у, нас, ну, у вас более... Более комфортная ситуация, потому что открывать окна на микропроветривание, если вы живете где-то в тихом месте, то да, если у вас есть дорога или еще что-то, там собаки соседские, то это вам тоже будет ну, доставлять неудобства. Поэтому любой дом с принудительной вентиляцией приточно-вытяжной будет всегда выигрывать. То есть это современный мир и современные реалии. То вот как раз-таки, если у вас нет этой системы, то... Как раз таки залповое проветривание Это очень даже хорошо И опять же, кто говорит о том, что вот холодно Сразу по ногам Я не знаю, я честно говоря не знаком с такими ситуациями Где люди берут и открывают двери э Зимой там, Когда на улице минус 30 или 20 И стоят значит, Хозяин дома стоит внутри дома А кто пришел Он снаружи находится дома И стоят общаются И все вот это вот тепло туда, холод сюда Я таких ситуаций не вижу Маленькие дети, они бегают, да, бегают, но выбежали на улицу погулять. Дверь открылась, они вышли, ну, часть воздуха зашла, поменялась, там, грубо говоря, дверь закрылась. То есть все в большинстве случаев просто адекватно к этому относятся. И, соответственно, если жалуются люди, вот, холодно или еще что-то там по ногам, ну, это все на самом деле такое себе. Это быстро, если правильная, грамотная планировка, то тоже никаких проблем не будет. От этого тоже очень много сильно ну, чего зависит. Поэтому песок, если разноситься по дому, да или нет, я считаю, что при определенных планировках он будет разноситься, при определенных не будет. Конечно, если говорить о том, что дом там 250-300 квадратных метров, то это, это те площади, где вообще незначительно, есть он тамбур этот или нет, сути нет, там, то есть огромные помещения. Отсутствие тамбура делают это в небольших размерах как раз таки при правильной грамотной планировки получается исключают ну коридорный тип то есть меньше стенок меньше перегородок больше свободы из-за этого кажется что дом немножко больше потому что он ну само по себе изначально маленький соответственно никаких таких проблем как вот с тамбуром будет он или его не будет это в современном мире совершенно без разницы если у вас есть тамбур там вы хотите сделать вы можете сделать более простую дверь поставить, входную, там, не обязательно теплую. И что-то такое. А если у вас стоит хорошая вы ставите хорошую теплую дверь и не делаете тамбур, то вы тоже ничего не меняете. То есть все равноценно и равнозначно. То вот как раз-таки подходить, если к моему дому, Здесь он просто необходим пока в данной ситуации Вот Это было изначально 60-е годы прошлого века Соответственно технологий таких не было Утепление 100 мм Ну и двери вот пожалуйста с одиночным стеклом Поэтому теплопотери большие и просто их нужно контролировать Это неизбежность вот. А так, мое мнение, без разницы Есть он, нужен он, не нужен Хотите делайте, хотите не делайте Обязательное наличие его не требуется на этом я хочу попрощаться со всеми, пожелать всем удачи и до новых встреч.